Всем привет! Вот сегодня у нас будет вот такое блюдо: это бараньи ребрышки на капусте. Значит, смотрите, капусту я порезала вот такими кружками. Вот. Всякие приправы, чесночок, соевый соус, немножко масла оливкового. Ребра посолила, поперчила, всякими приправами намазала, луком все проложила. В общем, лук так, знаете, пожмакать надо. Это у меня мариновалась ночь. Накрываем фольгой и ставим в духовку разогретой до 220 градусов на 15 минут. Но это не основное то, что я вам хотела показать. У нас будет морковь по-португальски. Значит, смотрите, мы сегодня будем готовить морковь. Я назвала это морковь по-португальски. Я не знаю, по-португальски это или как, но частенько в ресторане подают как закусочку. Рецепт я, честно говоря, так, почему то я поискала, не нашла, но разобрала на части, что там в этом блюде, и приготовила так, как его вижу я. И нам очень понравилось, я решила с вами поделиться. Для этого блюда нам нужна морковь. Любое количество, сколько вы хотите. Нужна кинза. Если вы не любите кинзу, добавьте петрушку, мята, совсем немножко, пару листиков. Вот здесь у меня орегано, пара зубчиков чеснока и ну, 2-3 столовые ложки оливкового масла и, или яблочный уксус, или виноградный. Если нет такого, можете белый уксус использовать. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно морковь порезать кружочками. Вот такими. Миллиметра 4. 3-4. Вот так. Морковь я порезала, залила водой И теперь мы ставим на огонь Будем варить до готовности Но не до состояния, когда она как каша А такой вот аль денте, Вот слегка такой хруст Прошло 15 минут Температуру убавляем до 200 градусов И оставляем еще на час 15 Пока варится морковь Мы измельчаем чеснок и зелень Я чеснок предпочитаю резать Вы можете взять измельчитель Меленько-меленько порезать чеснок. Зелень измельчаем. Вот возьму 4, нет, 6 листиков мяты. Мята у нас своя, из нашего зеленого огорода. Так, И сюда же мы тоже мелко-мелко покрошим орегано. Если у вас нет свежего, возьмите сушеный, Если вдруг у вас не растет на огороде. Морковь закипела. Я сюда добавляю чайную ложечку соли. Но потом в процессе готовки, когда мы уже будем заправлять этот салат, мы добавим еще. Морковь закипела и буквально прошло 3 минуты. Она готова. Откидываем на дуршлаг. И теперь нужно взять какую-нибудь кастрюлю, сотейник, сковородку и налить сюда 2 столовые ложки растительного масла, какой вы хотите. У меня оливковое и нужно его... Так хорошо разогреть. Вот знаете, кто делает корейскую морковку, вот как для корейской моркови. Ставим на огонь. Пока масло разогревается, мы будем эту морковь приправлять. Закидываем всю зелень. Наливаем, вот у меня яблочный уксус, яблочный сидор так называемый. Две ложки. Так. Черный молотый перец. Все по вкусу. Красный у меня сладкий перец. И добавлю соль. Буквально пол чайной ложечки. Так, перемешиваем. За... В это время, девочки, краем глаза наблюдаем за маслом, чтобы не перегреть. Перемешали. Так, смотрите, теперь очень аккуратно в разогретое масло выкладываем чеснок. И сразу его начинаем перемешивать. Смотрите, чтобы он не пригорел. Если он пригорит, он будет горчить. И вот это масло с чесноком мы выливаем на морковь. Вот так. И размешиваем. Все. Наша такая закусочка вот к любому блюду. Вот просто вы намажете свежеиспеченный хлеб маслом и будете вот с этой закусочкой просто потрясающе. Этот салатик вы можете использовать на чередовании. Поэтому... Сделайте обязательно, это очень-очень вкусно. Всем приятного аппетита, худейте с удовольствием. А впереди у нас еще баранина на капусте. Прошло еще час пятнадцать. Сейчас мы снимаем фольгу. Аккуратненько, не, не обжечься. Вот так вот сейчас это выглядит. Ну, еще минут 10 и готово. Так, блюдо готово. Сейчас немного остынет и будем раскладывать по тарелкам. Запах стоит просто потрясающий аромат. Вы можете так приготовить, любое мясо, можете курицу так приготовить. Вот такое блюдо у нас получилось. Посмотрите, баранина просто вот отходит от косточки. Приготовилась просто потрясающе. Ну, теперь уже точно. Всем пока!